Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Людмила. Я гадаю на кофе, на картах Таров, Ленорман. Смотрю по фотографии и лечу людей. Сегодня я хочу сделать расклад для тех, кто в разлуке со своими любимыми. Что человек этот думает о вас? Думает ли он к вам вернуться? Есть ли у вас кармическая какая-то связь, что все равно, несмотря на его мысли, там, Чувство вам вернется и встретитесь или нет. Перед вами три ангелочка. Загадывайте интуитивно своего, выбирайте. Ставьте на паузу, чтобы было легче, потому что это не индивидуальное гадание. И все решает ваш настрой, выбора нужного вам расклада. А мы приступим. Возьму для начала первого ангелочка, кто его загадал. И будем смотреть. Тоже есть ваш партнер. Это человек, дарящий вам любовь, заботу, он направлен к вам. Его мысли по отношению к вам, его подсознание, то, что он сам даже не контролирует по отношению к вам. Его желания по отношению к вам. Хочет ли он назад вернуться или нет. И ваша кармическая связь. Смотрим. Его мысли. Его мысли... <coughs> Извиняюсь. <coughs> Его мысли очень тяжелые. Он думая о вас, он не хочет даже жить. Нет у него интереса. Вот настолько тяжелое карта что я хочу вытащить еще одну потому что он очень много думает все мысли поглощены вами его подсознание то что он не контролирует то что он не контролирует ваша связь между с ним он считает вас вашей половинкой своим человеком, предназначенным свыше. Может быть, так оно и есть, так как это находится в подсознании. Смотрим дальше. Его желания по отношению к вам. Он хочет полностью узнать всю вашу душу, понять вас, познать духовно, не столько физически, чтобы вы ему открылись, а поделились с ним. И... Кармическая ваша связь. Вы будете вместе. Очень хороший расклад. Я рада за тех, кто выбрал белого ангелочка. Теперь переходим к зеленому. Кто загадал? Девочки, мальчики. Смотрим, кто этот человек. Обеспеченный этот для вас он готов с вами создать семью. Думает об этом. Теперь, что он думает именно о вас? Его подсознание, его желание по отношению к вам. И связаны ли вы кармически. Смотрим его мысли. Его мысли полностью о разлуке. Видимо, вы настолько э, сильно расстались а так вот я достала уточнить да мысли его разлуки не из-за того что он страдает а он хочет перемен что все переменится думает об этом и вот мне хочется достать еще одну карту сделает ли он первый шаг раз он думает об этом нет он хотел бы чтобы вы сделали первый шаг но если смотрят девочки, это, конечно, нежелательно. Сами знаете, что не очень хорошо делать первые шаги. Его подсознание, то, что он не контролирует по отношению к вам. Засыпая, он видит о вас сны. Его подсознание полностью, нежность, воспоминания. Так, его желание к вам он сам не знает чего он хочет от вас он не определился с выбором я даже хочу посмотреть в чем его выбор заключается да он не знает либо <как> уйти полностью от вас либо к вам прийти самому изменить так что не делайте тогда первых шагов Пусть человек определится сам в себе. И если у вас кармическая связь, встретитесь ли вы? Да, у вас есть. И вот у меня эта карта немножечко пугает, насколько у вас кармическая связь. Тут, Если бы мы смотрели на негативное воздействие, я бы сказала, что даже здесь делался приворот. Ну, я поэтому уточню, что же это за зависимость такая кармическая. Нет, нету никаких приворотов, можете расслабиться, это идет Вы кармически созданы для друг друга отдавать энергию, подпитывать друг друга энергией, вы как одно целое. И я думаю, человек примет правильное решение, Обычно я смотрю на месяц или два, вернется человек к вам или нет. А здесь мы просто смотрели его отношения. Вот я именно для вас, для второго расклада вытащу. Потому что примерно уже где-то в глубине, да, в подсознании, если он думает о вас, то может быть он вернется, Сейчас, прежде чем вытащить, да, для вас карту, я вам посоветую перед сном. Благодарите Бога, если он вам нужен, этот человек, за то, что он просто есть, за его любовь. Да, и тогда вы его получите. Удачи вам тоже, чтобы разобрались и были вместе, тоже кармически вы друг для друга теперь смотрим кто выбрал третьего сердечком ангелочка на вашего партнера кто он этот человек полностью вас желает он хочет вас Он тоскует. Это не физическое желание, а он просто хочет. вот Плохо ему без вас. Хочет быть с вами. Что он думает о вас? В подсознании, как он вас держит. То, что он не контролирует. Его желание. И есть ли у вас кармическая связь. Что он думает о вас? Думает, как хорошо, если бы вы помогли ему оказали ему помощь у него израненное сердце видимо от вашей разлуки и он хочет чтобы вы ему помогли что у него в подсознании в подсознание он хотел бы признание романтических встреч предложения Это то, что у девочки, мальчики, то, что человек не контролирует, то, что уже вот идет процесс, что может привести к хорошему. Если в ответ вы точно так же, когда вы страдаете по партнеру, каждую ночь засыпаете, почему не звонит, почему не пишет, почему не делает первых шагов, вы только ухудшаете. Думайте наоборот хорошо о партнере что рано или поздно он придет. Особенно, если вот выпали, Что он от вас хочет? Вот интересно. С одной стороны, он хочет, чтобы вы сделали шаг поддержки, помогли ему. А вот с другой стороны, он ничего не хочет. Он просто вот хотел бы мысли ваши прочитать. И больше ничего. Заглянуть к вам. Есть ли у вас в дальнейшем что-то кармическая связь? Есть, но очень маленькая. Она только на таком подсознательном уровне. Слабая-слабая. Начинающая что-то зарождающая. Ну вот тогда я для вас вытащу. Может ли у вас быть, что человек все-таки вернется к вам? Скорее всего, нет. Маленькая теплица надежда. Попробуйте почитать себе аффирмация любви, но не именно думая об этом человеке. Да? Просто вот себя настройте на любовь. Нет у вас такой большой связи с ним. Может быть, вы встретите своего человека, а он переболеет свою боль. Желаю вам также встретить любовь, счастье, кто загадал третьего ангелочка. На этом я заканчиваю свой расклад. Кому понравился, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите мне дорогие комментарии. Мне очень приятно прочитать и знать, как вам понравился расклад, нет кому помог. И естественно, если кто-то хочет что-то вот чтобы я посмотрела свое личное. Оставляйте в комментариях пожелания. Я попробую рассмотреть вашу ситуацию. Всем пока!